Спасибо. ну что друзья всем привет новый ролик на канале вы просили меня выйти на улицу а это что волгоград 6 вечера 40 градусов жары вы не представляете насколько сложно снимать но все это ради вас подписывайтесь ставьте лайки поехали Против, если мы вам сыграем, ты, например, нам сыграешь, мы тебе сыграем. Давай. Давай. Не, я думал, ты сыграешь. Не, не будешь играть? Я чуть позже я сейчас отдохну. Пока. Попозже? Давай-то я сыграю, Давай. потом Давай. ты хорошо. Давай. Только сразу там, я там играю буквально год-полтора, среди гитара упадет. Играю год-полтора, поэтому не обещаю, что будет. Это Линкен Парк мелодия. И я понимаю, Вот Done yeah. трек. Еще раз сыграй. Блядь, без инструментала полного я не понял. Ну, сейчас, ребят, я <п-, seid пугать> просто немножко нервничаю, волнуюсь. Я попробую сыграть получше сейчас. Если ты когда-нибудь задумывался о том, с чего начать обучение игры на гитаре или же как продолжить осваивать инструмент, в этом тебе поможет приложение Timbro. Открываем приложение и первое, что придется сделать, это выбрать уровень игры на гитаре. Выберем много лет практики. Хочется подчеркнуть, что Timbro подойдет как для начинающих гитаристов, так уже и для продвинутых. Вы только взгляните на этот интерфейс. Приложение очень часто обновляется, поэтому всегда остается актуальным. Выберем упражнение под названием Отработка аккордов. В общем, приложение максимально подойдет для интенсивного и эффективного изучения инструмента. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Тимбро, скачивай и развивайся. Все ссылки в описании. Не против, если мы вам сыграем на гитарке. Послушайте. А, играю недолго, поэтому строго не судить, хорошо. хорошо. А, так, Чоб сыграть, Чоб сыграть, чоп сыграть, Чоб сыграть. Спасибо. Спасибо, что послушали. До свидания. Хорошего вечера. Особых реакций с людей на улице выбить практически невозможно. Подлетают какие-то чуваки с камерой, говорят хотят на гитаре сыграть, ну сыграй. И вот они на тебя сидят, смотрят, ты им сыграл и ушел. Я людей не виню, я бы тоже, наверное, реагировал бы так на камеру. Спасибо! Играйте Спасибо. хорошо. Слух Спасибо. У вас Спасибо. Спасибо вам большое. А есть мелодия, которую ты хочешь научиться играть? Ну, типа там, какая-то какая крутая, не ну, знаю. знаю. Есть. Что за мелодия? Мексиканская. И там Слушайте, я надо научиться понял, что делать вот эта штука. Играю не очень много времени, поэтому меня острого не судить. Да, как, как, как, как по кайфу делать? Да вообще не парься, бро! Как по кайфу, хорошо. Зару нет. Все, спасибо, красавчик, что послушал. Красавчик. Спасибо. Все, Счастливки, ребят. Хорошего вечера. Пока-пока. Спасибо. Первый наш ролик. Особо хорошо мы играть не умеем. Ну как мы как могу послушать? Окей, да? Вот. Это кузнечик был. Да? Да. Так, давай сейчас еще раз что попробую сыграть. Может, есть какое-нибудь желание? Пожелание. Нет. Нету? Ну тогда.. Хорошая правда, тебе тоже не знакомы на Индии Это... Хозер Девчат, спасибо большое, что Хорошо. послушали Хорошего дня вам, пока-пока В общем, итог каков Не скажу, что мне этот формат нравится Вы меня просили, я его сделал для вас В принципе, если соберется 7000 лайков Можно попробовать еще раз Поэтому не скупитесь, обнял каждого, пока